Поэтому Вавилон – символ неизлечимости. Это символ неподчинения. Бог разрешил в своих выборах дойти до конца. Мы должны сейчас прочесть, чем кончился приговор. Да не дай, чтобы вам когда-то перс Божий на, написал эти слова, что было Данила 5.5. Если мы продолжаем разрушающий образ жизни – в тот самый час вышли персты руки человеческие и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда отвечал Данил и сказал царю, дары твои пусть устанутся у тебя, и почести отдай другому. А написанные я прочитаю царю и значение объясню ему. У Вавилона были свои, знаешь, всякие пророки и знак кто. Но они не знали что? Они не знали голоса Бога. Они не знали Его. Царь Всевышний Бог даровал Отцу Твоему на выходоносное царство величие, честь и славу. Кто дает величие, честь и славу? Бог дает. Да не, пусть никто из нас не опустится на ту низость, что скажет, что я сделал, я имею. Пред величием, который Он дал Ему все народы, племена, языки, трепетали, страшились его, кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Да, у Бога длинное терпение, иногда кажется бесконечным, но все равно есть последний день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 Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текель, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое дано медянами персом. Вавилон восхвалял своих идолов, богатство, золото, серебро. А может быть, мы делаем это то же самое. В то же время стали очевидным бессилие мудрецов павилона прочесть приговор Божий. Понять, что они не знают язык Бога. И поэтому они не могут предвещать истинное будущее. Никак. Не все эти гадалки, спириты, астрологи посмотрите по телевидению. У нас теперь передача отдельная, правильно? Они борются с друг с другом. Это уже все известно, всеобщее. Мир отравлен. Только живой Бог знает будущее. А мы должны идти не видением, а верой. Единственная возможность получить ясность о будущем – это изучать библейские пророчества. Об этом говорит и книга Данила. Вавилон наполнил чашу своих грехов. Но так и с каждым который живет в Вавилоне, последняя ночь настигнет и наш мир, и каждого из нас. Итак, что выдает Бог нам совет? Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет для вас. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Ну да. Но мы живем беспечно, мы не думаем об этом. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Был последний день моей матери, я 12 лет ухаживала за ней в маленьком доме. У нас были очень сложные отношения. И я пришла и сказала, мама, я приду завтра. Слова, которые я хотела ей сказать в тот день, я не сказала. А завтра уже не было. В ту ночь мне позвонили и сказали, что она ушла. А я сказала ей, я приду завтра. Потому и будьте готовы, в который час не думайте, придется человеческий. У нас есть только сегодня. Да и то не знаем мы, насколько. Когда играет музыка, льется вино. Когда вы думаете, что вы самые счастливые, и у вас все есть, вы самые несчастные. Потому что у вас на самом деле ничего нет. И люди развлекаются, проводя свое время в безбожных пишествах. Я смотрю на мины, на все эти праздники, когда все время пьют, и льют, и едят, и все эти праздники. Это самое страшное время для людей потому что в весе этих безбожных пешествах люди забываются. Лилия своей похоти, Бог может вдруг сказать, вот в ту секунду, ты взвешен на весах, найден очень легким. А знаете, что делает весы, ну, как это по-русски слово? Равновешенным. Когда на другой чаше будет Иисус. Вот здесь вы а здесь Иисус, и Он с вами, и вы с Ним. Без Него будет неравновесие. У каждого, живущего на этой земле, настанет последняя ночь. Ну, задумайтесь об этом. Последний пир, последняя борьба, последний танец, последний фильм, последний глоток недозволенного. Я еще попью кофе, я еще попью чай, но сегодня, сегодня еще последний раз, а может, это будет вообще последний раз? Последняя клятва, последний ужин, последняя любовь. Мы не знаем. История Валтасара кончилась последней ночью. Ожидали они этого? Нет? Когда мы счастливые, мы не ожидаем такого. Но как раз тогда оно и придет. Вавилон идентичен сегодняшнему миру. Валтасары наших дней могут организовать большие пешества, большие накопления денег, иметь самое высокое оружие, думать, что все есть, пить изысканное вино, есть изысканные вещи, насмехаться над святыми вещами, насмехаться над теми людьми, которые живут по-другому. Но последняя ночь придет неотратимо. И я молю Бога, чтобы мы были к этому подготовлены. Для этого стоит этот дом, для этого служит эта команда, и для этого есть программа «Новое начало». И для этого, чтобы люди выдержали, потому что будет так, что даже воздух будет невозможно дышать, он будет заражен всем. А можно создать такой иммунитет, что ни один вирус, его не возьмет. Можно. И вот это здесь и делается. Не это, что мы что-то вылечиваем, а мы помогаем организму. Поймите разницу. Люди приходят как из мира и думают, как Вавилон, чем вы лечите рак. Нет. Мы помогаем организму восстановить его способность убрать тяжкие недуги, и он сам это может сделать, Бог это сделает, он создал наивысочайшую, наисложнейшую, наикрасивейшую систему, да восхвалим его за это, с тем, что мы будем просто послушными, и все сбудется.